Всем привет, с вами Кэссиди, и я представляю вашему вниманию обзор на советский легкий танк Т-60. Итак, Т-60 разработан в августе 41 -го года на московском заводе под руководством Николая Александровича Острова, ведущего разработчика всей отечественной линейки легких танков того периода. Уже в сентябре 1941 года был принят на вооружение и производился до февраля 1943 года, когда и был заменен на Т-70. Всего Т-60 было выпущено 5920 танков, которые приняли активное участие в боях Великой Отечественной войны. Основным вооружением Т-60 являлась нарезная автоматическая пушка калибра 20 мм. Боекомплект орудия составлял 750 выстрелов. Снаряды этой пушки размещались в ленту по 58 снарядов. Одним из самых необычных проектов использования Т-60 было предложение известного авиационного конструктора Антонова сделать под него буксируемый планер. Одноразовое применение для переброски танка по воздуху в состав воздушных десантов или для качественного усиления партизанских отрядов. В качестве самолета-буксировщика предполагалось использовать либо устаревший четырехмоторный тяжелый бомбардировщик ТБ-3, либо современный двухмоторный Ил-4. Испытания этой конструкции наглядно доказали, что разработчик планера не учел дополнительное сопротивление от гусениц танка и тросов, и планную коробку. Оказалось, что этот танк сможет... Буксировать только современный четырехмоторный стратегический бомбардировщик p 8 которых было построено на тот момент всего 80 штук. Да, было бы неплохо в нашей игре по воздуху буксировать танк и высаживать его в самых неожиданных местах для противника. Итак, друзья, Т-60. Разберем же его по модулям. Итак, что же у нас есть? 27-миллиметровая пушка тн Под нее, конечно же, нужно иметь хороший снаряд. И такой снаряд и есть. Унитарный выстрел с подкалиберным бронебойно-зажигательным снарядом, сердечник из вольфрама. Также хорошо нам иметь артиллерийскую поддержку, она очень нам поможет. Ну а дальше прокачиваем все остальные модули. Ну а чтобы получить полноту ощущения от управления этим танком, перейду к разбору нескольких боев. Итак, друзья, мы являемся легким танком, а это значит, что в лобовые столкновения мы не вступаем. Броня у нас в лобовой проекции 35 мм, нас убивают все. А в башне 25 мм со всех сторон. Однако при наличии подкалиберного снаряда играть становится несколько легче. У нас уже получится пробивать в лобовую проекцию некоторые танки правда с небольшого расстояния. Итак, что же мы можем противопоставить противнику? Большую скорострельность, неплохое в принципе пробитие, мы сможем уничтожить танки своего уровня. Но придется использовать хитрость бронепробития нашего снаряда на дистанцию 10 метров равняется 37 миллиметров с расстояния в 100 метров мы пробиваем 35 миллиметров однако за броневое действие наших снарядов очень мало, но это компенсируется нашей скорострельностью очень хорошо, что наш танк имеет артиллерийскую поддержку и мы можем ее использовать и по назначению и для разведки как вы понимаете, я не хочу выкатываться по чьи-то снаряды, вначале я посмотрел кто там есть, дальше еду вперед все-таки точку надо отрабатывать Одни в атаку не идем, обязательно держимся наших союзников. При случае можно их даже пропустить вперед. Это наиболее выгодно нам. Противник будет уничтожать танки, которые считает наиболее опасные для себя. И как кажется большинству игроков, Т-60 не настолько опасен. Но это заблуждение. Он сможет уничтожить танк. Итак, я еду вперед за своим союзником и справа замечаю противника. Мне повезло, он стоит ко мне бортом. И с этого расстояния я смогу его уничтожить. Довольно продолжительная очередь. И, как вы можете заметить справа, модуль у него краснеет и он уничтожен. Едем вперед, но мы все равно опасаемся противника. Я делаю отстрел оставшихся снарядов для перезарядки. К слову сказать, в ленте у нас 58 снарядов. Мой союзник уничтожен, но точку забирать нужно у противника и я еду вперед. Я крадусь к точке, которую нужно отобрать у противника. Я знаю, что здесь где-то поблизости был БТ-7. Проверяю при помощи артиллерийской поддержки, где он находится. Знаю, что справа за дотом. Крадусь вперед, направляю орудие на него. БТ-7 рискует, выезжает на меня. Очередь и отправляется он в ангар. Заметили, да, какая скорострельность у этой пушки? И сколько модулей было поражено у этого танка? Замечаю еще одного противника. Штюрмгершутс-3. Броня у него очень крепкая, и даже сближившись к нему в лоб в лоб на самое близкое расстояние, я бы не пробил его. Поэтому сдаю назад в надежде, что мой союзник обойдет его с тыла и уничтожит. Затея обхода с флангу моего союзника не получилось и я здесь остаюсь один. Переключаясь на артиллерийскую поддержку, пытаюсь выцелить противника, замечая, что справа едет ПЗ-2. Ничего не поделаешь, как-то выживать-то надо. Все еще продолжаю надеяться на союзников, очень сильно этот танк зависит все-таки от союзников, и продолжаю висеть на склоне в надежде, что кто-нибудь из моих союзников все-таки сюда соблаговолит приехать. штурм де приближается ко мне все ближе и ближе, снова я переключаюсь на артиллерийскую поддержку, замечаю, что ПЗ-2 приближается ко мне все ближе и ближе, назначаю артиллерийский удар, а противников к тому времени уже трое. Ко мне на помощь наконец-то подъезжают союзники, ну а мой артиллерийский удар принес мне фраг. Верхний противник повержен моими союзниками, и я решаю сделать короткую вылазку вперед. Опять при помощи артиллерийского удара осматриваю ближайшую местность, немного выкатываюсь в сторону, вперед на противника я не еду, чтобы в лобовое соприкосновение не вступать. Хочу подняться чуть-чуть левее и повыше, чтобы оказаться с фланга у противника. Что, собственно говоря, я и делаю. Поднимаюсь немного вперед, все также продолжаю осторожничать, смотрю при помощи артиллерийского удара где противники. И я замечаю, как вражеский Д-28 несется вперед в надежде обойти моего союзника. Я замечаю его нахальную попытку и останавливаю его на пути следования. В борт наше орудие пробивает довольно сносно, ну конечно при наличии подкалиберного снаряда. С расстояния 200-240 метров можно пробивать броню. В общем-то вам только и остается красться противнику как можно ближе во фланг и уничтожать его в борт и тыл. На массу 5,7 тонны у нас 76 лошадиных сил. Удельная мощность получается в районе 13 лошадиных сил на тонну. Не самый лучший показатель среди легких танков, однако мы довольно подвижны. Вражеский ПЗ-3 рискнул, его занесло, переворачивается и он отправляется очередным фрагом ко мне в копилку. Довольно интересный в управлении танк. Следующий бой. В этом бою я покажу, как за счет пересеченной местности можно попытаться обойти противника с фланга, выйти в тыл с неожиданной позиции и уничтожить как можно больше вражеских танков. Итак, обойдя атакующую колонну противника с левого фланга, я оказался... Тыла. И сейчас одним за другим буду уничтожать вражеские танки. Вражеская колонна довольно быстро дошла до нашей точки и сейчас пытается ее у нас забрать. Я же подъезжаю для них совершенно с неожиданного направления и начинаю уничтожать. Первым выбрал я БТ, но у него башня, он мог быстрее среагировать и попытаться меня уничтожить. Я все еще остаюсь незамеченным для противника, ну и... Последнего уничтожаю на точке. По-моему, неплохой обходной маневр получился. Встаю на точку сам и начинаю ее отбирать. К слову сказать, у нас неплохие углы вертикальной наводки. Отрицательный у нас минус 7, положительный плюс 25. Это дает нам возможность пострелять по самолетам. Плюс, конечно, скорострельность пушки все-таки 20-мм. Хотя поражающее действие подкалиберных снарядов нашей пушки по самолетам несколько снижено, и по стрельбе по самолетам лучше выбирать осколочно-зажигательные. У меня такой роскоши не было. И я стрелял с бронебойно-подкалиберных. Как видите, неудачно. При грамотном применении этого танка, всех его плюсов, этот танк способен навести шороху в стане противника. Хотя, конечно, играть на нем тяжело. Этот танк не может стоять на больших расстояниях и снайперить. Этот танк также не может продавливать направление, это танк, скорее всего, поддержки. Так можно охарактеризировать этот танк. Мы заезжаем с фланга к противоборствующим сторонам и помогаем одной из них, ну, соответственно, своей. С этой задачей Т-60 справляется хорошо. Ни в коем случае не вступаем в прямые перестрелки с противником. Это для нас просто катастрофа. Действуем из засад, производим разведку при помощи артиллерийской поддержки. И все у нас получится. Конкретно в этом бою на Т-60 без смертей мне удалось сделать 5 фрагов, но бой проигран. Как вы понимаете, Т-60 не сможет обеспечить вам победы в бою. Маленький сюжет про засадные действия Т-60. В этом амплуа Т-60 тоже очень хорошая. Итак, я знаю, что по этому ущелью противники идут к нашей точке. Я занимаю довольно выгодную позицию и при помощи артиллерийской поддержки получаю информацию о движении танков противника. Как вы видите, вражеский Т-28 даже не подозревает, что его ждет маленький Т-60. И он спокойно едет в надежде захватить нашу точку. Выгодная позиция, получение информации и противник отправляется в ангар. В целом, на этом танке несколько тяжело играть. Он, так сказать, не для всех. Это такой маленький партизан. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, обязательно комментируйте. С вами был Кесади. Всем удачи. Пока.